О, здорово пацаны, добрый вечер, а я только на реставрации. у меня только реставрация, просьба со мной поделикатнее, а то у меня хозяин опасный, это у меня осколок, с первой Чеченской еще остался, ничего у вас тут, слышь? бля, заебищий ластер вакс охуенно все, таби Да в смысле? да что начинается то? так тебе надо как ты на доступ польфой помолчишь пять минут о Давай, давай потуже, давай потуже затягивай идея, прям, ух. Ух ты, ёп, нихуя, у вас чё, бабы работают? Чё, чё, чё, чё происходит, пацаны?